Всем привет! Сегодня суббота и я решил прийти на работу немного поработать. У меня сейчас очень интересный проект, интересное задание. Естественно, мне за это никто не платит. Просто у меня дома слабовод компьютер и он у меня не тянет электрон. А приложение у нас на электроне плюс фигма, плюс редактор кода и компьютер не справляется плюс у меня здесь довольно удобное рабочее место как можете видеть совершенно никого нет просто мне нравится это как я уже говорил и я предпочел свой выходной в субботу да я и завтра сюда приду посвятить изучение VIEW. Мы, кстати, проект сейчас на VIEW пишем, и это для меня новая технология. Мне очень понравился VIEW. И у меня сейчас интересное задание. Это кинотеатр. И нужно сделать мини-карту выбора мест. Она будет в виде всплывающего окна. И когда ты выбираешь места на миникарте, Нужно сделать панораму. Это как в Яндекс или Google картах панорама. Это изображение, которое вращается на 360 градусов. И выбранное место на миникарте должно отобразиться здесь. Плюс потом улетать в корзину. Все это с анимациями. Это работа со стором, Это все для меня ново, интересно и увлекательно, черт возьми. Вот, Естественно, в внеурочно здесь не платят, то да даже если бы платили, мне было бы все равно Но не платит. И это для себя делаю, мне нравится. Это вклад в себя, это вклад в свое развитие. И пока у меня нет девушки, я могу все время тратить на изучение программирования. Такие дела. Что еще из нового? Я выпросил повышение зарплаты, письмо отправили в Москву и, возможно, со следующей недели я уже перестану быть женом и стану просто фронтендером. Тут странная иерархия. Сначала ты стажер, я был два месяца стажером, потом я был джуниор-разработчиком, уже четыре месяца джуниор-разработчик, и в следующей недели я должен стать просто фронтендер-разработчиком. Через какое-то время можно стать middle-fronted разработчиком, а потом сразу back и full-stack. Почему-то вакансий сеньора здесь нет. Вот такие вот пироги. А через две недели у меня будет Днюха, день рождения, и довольно интересно. В октябре этого года я только закончил HTML-академию, и вот уже год прошел, и удивительно, я уже работаю. И только в ноябре этого года я пошел учиться на JavaScript. Хотя там я уже параллельно устроился на подработку верстальщиком, но это была неполноценная работа, самому не верится. В общем, спасибо за внимание, пойду работать.